Опять на ветру голышится травушка ее соберут, вот пора за бабушка И в землю стога упрутся массивные Вложит рука, труды непосильные, и в землю стога, упрут массивные. В них вложит рука, труды непосильные. В полях колоски. Серпами уложены. Ведь жить на Руси без хлеба не можем мы. И зерна в муку измельются мельницей хлеба Женушки и спекут жонушки умелицы. Из зерна в муку измельются мельницей хлеба и спекут жонушки Уже погреба заполнены доверху, Но нужно горбам хоть ли отдыху. И будет народ ходить хороводами, Что в зиму войдет с ютскими И будет народ ходить хороводами, что в зиму войдет с июньскими всходами? Но в зиму горбам не будет веселья, Мужик с топором по вас рукоделием. А зима пройдет до да, свежними водами и будет народ ходить караводами. А зима пройдет до да, свежними водами. А зима пройдет до да, свежними.